Итак, ребятки, сегодня я решил снять отель для того, чтобы... Вот ноутбук взял, для того, чтобы вам видеоролики все позагружать на YouTube. Ага, угу, вот такая пломба стоит. там отель называется. О, больше нет. Взял специально большой. Ох, здесь даже кухня есть, круто. Классный отель. Так, развиваемся обязательно. Стол, пожалуйста, компьютерный. Это обеденный стол, вот компьютерный стол, Wi-Fi, все дела. Четко? Четко, огромный номер, как я люблю Смотрите, зеркало, все дела, все Все четко, что у нас там за вид Так, как нам посмотреть на вид Вот так, на дорогу Красота Красота, и мой трак где-то вон Там я припарковал, его не видно Ну да ладно Буду открывать ноутбук, можно даже окошечко Открыть, как она у нас Поднимается, вот так вот Никто меня не увидит здесь высоко И заниматься делами Даже пульт в чехле Круто, ребятки, я тут вспомнил, что у меня оказывается еще бассейн есть и спа, и работает оно до 11. Сходил, взял шорты, еще и спортзал весь вот здесь. Спортзала мне хватает на работе, а вот спа и Васика практически своего никого нет абсолютно. Еще и когда на улице снег метет, это по-моему кайф. Сейчас я его включу, он там и буду кайфовать. Нормально? Нормально. На 15 минут, поехала. Что там у нас с басиком, кстати, как температура? Попробуем. о, -о, -о с подогревом. По-моему, красота, ребят, тогда, когда на улице снежочек фигачит. Самое то, в горяченький джакузи кайф. Просто кайф. А вообще красота, конечно, ребят. Смотрите, на улице снег прям такой сильный пошел. Видите, видно здесь вот под фонарем. Сильный снег. А у меня здесь тепло, хорошо. Вот это вот все, ребята, стоит 90 что ли баксов в сутки. Пойду купаться. Ну что, ребята, выходные прошли. Ранним утром приехал доставлять тачку вот сюда, Типтон Автоселлс. Буду доставлять потихонечку раскидывать, в общем, самое мое любимое время. Когда ты машину отдаешь, получаешь деньги. Красота. Что, оставляю машину здесь? Так, ребятки, я доставил корвет. Вот, выгрузил ламборгини. Сейчас музарать обратно. Тоже погружу. Я ее выгружал для того, чтобы достать. Достать корвет. И едем дальше. Дильнее едем. Все-таки едем. Так. Вот он, ребят, по светлому, Ламборгини. Ночью забирал, тогда не мог вам нормально показать Вот такая вот тачка Очень низкая, очень удобно, Сама ручки Оп, Такой вот цвет шоколадный Красивый, что такое? Safecraft Не знаю, ребят, что это такое Какое-то приспособление Вы наверняка знаете, что это Такая крышечка не знаю, для чего. Первая передача, знаете, как включается? Вот так вот, лепестком, чик, все, поехали. А нейтралку два лепестка, зажимаешь. Ну, соответственно, задний здесь, паркинг здесь. И мануал. Мануал — это у нас переключение передачи с лепестков. Ну что, отдаю Lamborghini. Или что это такое, Ferrari? Не, Lamborghini. Хуракан. Поехали, отдадим вон туда, Chicago Motor Cards, помните? Я там недавно отдавал ночью, по-моему, я отдавал там Land Rover. вон он стоит, кажется. Ладно, погнали. Э -э вот так, вот так и поехали. Сейчас машины проедут, хотя я могу успеть, конечно. Но боюсь, что меня занесет, если я сейчас начну давить на газ. Хотя асфальт сухой. Сейчас попробуем. Здесь, кстати, есть еще пневмоподвеска. Ну давайте, ребят, давайте. Подписчики ждут. Давайте откроем. Форточку будет слышно. Какие. Офигеть! Ребята, не описать словами, что происходит, когда надавливаешь на газ чуть-чуть больше, чем половина. Просто какой-то бешеный звук и очень страшный. Не будем так делать. Короче, она становится просто неуправляемая, неконтролируемая. Когда я надавливаю на газ, чуть-чуть сильнее. А вон он, кажется, Land Rover тот стоит, который доставлял. А еще, ребят, только сейчас заметил, смотрите. Какая штука металлическая туда оставляется, чтобы дверь, видимо, не ушла с петель, не отвалилась. Сейчас мы ее отфоткаем. Целая невредимая. Пыльная немножечко. Блин, смотрите, снега по колено практически. Одеваться некуда. Слушайте, я вспомню, я здесь бывал еще летом. Давно-давно летом. Отсюда тачки забирал. Вайпер, что-то еще. Может, вы вспомните это место. Едем доставлять следующую машину. Довез тачку Мазарати. Ничего не спросили. Даже не посмотрели. Быстро чек мне отдали. Меньше минуты. Подписал документы и все. Вот мой трейлер. Трак. Пойду закрывать. И поехали, ребята, последнюю тачку Вайпер доставлять. Очень Фу, фу конечно, еще день закончился, но очень хороший день. По крайней мере, начался. Столько машин я скинул, все шесть. Еще, может быть, даже заберу сегодня одну, а всего мне 6 Надо собрать, как вы понимаете. Надеюсь, что хотя бы за завтра я все это дело сделаю. Потому что машины уже ждут, клиентов много. Это радует. Зарабатываю на отпуск, ребята, зарабатываю. Настроение просто шикарное, круто. Ребята, вообще на трассе приходится разгружаться. Вроде бы она не сильно такая проходимая, но... Неприятно, конечно. Дорога очень узкая, и больше возможности разгрузиться нигде нету. клиента дома вот здесь, где-то в деревне. В общем, остановился. Сейчас выставлю свои конусы где-то вон там. Ну и последнюю тачку на втором этаже достаю, отдаю и едем дальше. Уже на утро грузиться. Самое сложное, ребят, что могло случиться, это вот выгонять тачку ночью. Нифига ничего не видно. В темноте, где-то просто на какой-то темной улице В общем, тяжко, конечно, мне, ребят Сейчас ночью, ребят, чуть не попал Смотрите, здесь какое расстояние И там, я там уже практически тру, по-моему Да, вот здесь еще не тру, но Где-то сантиметрик остается Короче, тяжко, ночью это капец Ну ладно, что плакать Работа такая, справлюсь Ребят, немножко вам детали вот Смотрите, вот эта губа, она очень низкая, как вы помните Поэтому вот сюда я подложил деревяшечки аккуратно. С той стороны также. Чтобы съехать. Несмотря на то, что у меня на всю уже лифтгейт опущен, нифига не хватает. Ну ладно, все будет нормально. Да, ребята, в такой темноте, конечно, разгружаться на самом деле очень сложно. Прямо очень сложно. Я думаю, что нужно какие-то дополнительные лампочки вешать. Фонари, фары, что ли, какие-то на такие вот случаи. Где-то наверху. Но чтобы в то же время они не мешали. В самом верху, чтобы они светили вот сюда. То есть каким-то образом нужно обязательно это предусмотреть. Ребята, вчера днем все текло, растаяло, а сейчас резко замерзло. И он, мужичок, не может выйти буксует. Ну, все, собственно, буксуют. Я хорошо на склоне стою, но пустой. Это, конечно, немножко будет мешать. Но зато у меня шина новая, это реально помогает. Потому что на прошлых шинах я везде буксовал. Сейчас я вряд ли буду испытывать проблем. И он, мужичок, подсыпает соль, подсыпает соль под колеса. Ребята, приехал автосалон большой, называется Форд. И, представляете, у них нет парковки, негде припарковаться. Как они машины грузят, я вообще не понимаю, сейчас спросим. Поэтому я вынужден был просто на дороге вот здесь найти такой кармашек небольшой и остановиться. Каким образом они доставляют машины? Я что-то не понимаю. Я вокруг катался минут 10. вот здесь вот катался, катался, так и не нашел. Но, в принципе, пойдет эта полоса для поворота налево, и там плюс спереди место еще оставил. Надеюсь, что претензий со стороны полиции ко мне не будет иду в автосалон забирать Ford Mustang. Итак, ребята, и первый из шести автомобилей я забираю вот этот Ford Mustang 2012 года. Сейчас мы его отфоткаем весь. Удобный, короткий в принципе. Так, забираю. У них так и нет, ребят, здесь пространства, где грузиться. Блин, на ручке это вообще, конечно... Пушка. Так, вот здесь мы припаркуемся, небезопасно, ну а куда деваться, работа такая, работа такая, сейчас выставлю свой конус, в принципе, довольно неоживленная трасса, опа, 12 вольт такая вот, где варичка, вот здесь, все, телефон мой, погнали. Что, ребятки, забираю вот такую вот Хонду, Honda Аккорд Honda 2018 года, она идет локал, локал это значит, ну, рядышком здесь, в принципе, удачный вариант, получается, у меня основной груз идет в Сан-Луис город. Если вам о чем-то это говорит, этот пойдет До Сан-Луис, то есть я как бы Выигрываю, выигрываю Получается, и тут заработаю, и там Заработаю, нормально, нормально, правильно? <звук> ну что, ребятки, забираю RS7 Здоровая Длинная такая тачка Я даже не знаю, куда ее, то ли на второй этаж Поставить, тяжелая Пока я ее загружу, надо, наверное, посмотреть Ее высоту А потом решу Потому что у меня там определенная Высота на втором этаже, хотя, в принципе, я такую же, по-моему, грузил. Трак мой вот здесь стоит, потому что она выходит, в принципе, самая последняя, поэтому можно наверх. Ребята, всем привет! Знакомлю вас с Алексеем. С Алексеем мы познакомились несколько месяцев назад в Чикаго на стоянке. Я увидел трейлер, говорю, какой-то знакомый. Оказывается, этот трейлер был у Александра. Помните, у кого я практиковался? Именно на этом трейлер. Вы его все помните. Кто не помнит, прикладываю ссылку в описании, посмотрите видео. И так случилось, что Алексей его сейчас продает. И пока он его не выставил на продажу на всякие авито местные и там автору и так далее, у вас есть возможность его приобрести. Давайте мы вам краткую экскурсию по этому трейлеру расскажем и покажем. Значит. Трейлер, в принципе, как и у меня. Единственное, что здесь что? Нет гидравлики. Нет гидравлики. Это неубиваемый трейлер. Второй этаж просто опускается Давай поднимается. Да. Просто опускается и поднимается. То есть сразу три машины загоняешь. Если вы кто не помните, я вам рассказываю. Сразу три машины загоняешь. Машина у него нифига не хуже, чем у меня. Причем ты можешь сразу трейлер продать еще и с нашим диспетчером, правда? Да, да, да. У нас ну, классный диспетчер, классная компания. Там примерно 30 траков компании, 4 реклоза к ездить да. Я, в принципе, покажу вам предложение, какие машины да? и какие цены. Да. Мы сейчас делаем. Это просто трейлер, рабочая лошадка. Новый трейлер реклоза стоит 150 тысяч долларов. Этот я продаю, буду продавать за 27 500. Еще сделаем скидку. Да, сделаем скидку. Просто у нас деньги сейчас, Сезон пошел, ребята. Ребята, вот эти рампы вы просто выставляете. Никакой гидравлики, как у меня, электрики. Ну, то есть, в принципе, убиваться реально нечему. Просто загоняешься до тачки, второй этаж, три машины, прям все сразу их наверх поднимаешь. WhatsApp можете прямо сейчас ему писать, узнавать какие-то детали, моменты, уточнять. Просто одна кнопка, второй этаж поднимает, выгоняем три машины с первого этажа, опускаем второй этаж, Да В принципе, ты когда грузишь, ты это уже учитываешь, чтобы потом было проще, да? Да, У тебя какая сейчас первая машина? Вот эта выходит, да? Нет, это Короче, с первого этажа. Ты выставляешь вот эти штучки. Ребята, вот так примерно это делается, буквально у нас ушло, слушай, меньше двух минут ушло. Вот эти штуки подставляешь и все, и заезжаешь. Вот такой мастер-класс Алексей провел. Алексей, смотря, а вопрос еще какой? Если вдруг человек, который соберется покупать, скажет, ну пожалуйста, Алексей, ну возьми меня в один рейс на 5 дней, на четыре. Да, Можешь взять, у тебя кабина большая, если что, нет. вместе научишь, обучишь, Да. Вот так, ребята, вот такие тачки, Aston Martin. Ну, то есть, поскольку это Inclosed а такой же, как у меня, естественно, здесь машины luxury, люкс-класса, высшего класса, потому что за них хорошо платят, ну и вам нет смысла возить всякие раздолбанные, да, какие-то седанчики, а там что у вас наверху? Давай еще покажем первую машину. Chevrolet Камару. А да, это что это? это Porsche 911. Ага. 911. Здесь Shelby едет в музей. Да. И... Первая машина это Ferrari, 355 идеальное состояние, 98 год. Слушай, смотри, а как ты думаешь, Алексей, сколько примерно, ну вот, я никогда о своих зародных не говорил, но, а, примерно, ну сколько человеку вообще не напрягаетесь, он будет работать, но такой лентяй, скажем, будет работать на твоем трейлере, ты, купив у тебя его за 27 тысяч, может еще скидку чуть-чуть сделаешь, да. сколько, за сколько он его сможет оправдать? Ему еще нужен трак, естественно. Да. да. Ну хорошо. Вот он купил трак, купил у тебя трейлер. За месяц отбивается этот трейлер. За месяц он может реально отбить. Давай, давай, просто для понимания скажем людям, сколько стоит трейлер, если мы говорим, если кто-то вдруг нам скажет, о, дорого, да, ну нафиг. Хорошо, сколько стоит трейлера, которые, э, ну, которые вообще продаются на рынке? Ну твой трейлер стоит 40. Да. Это, ну типа аналог, это да. следующий, следующий как бы степ, да. О, да. шаг. Да. Да. опять. Человек, который продал мне его. Да. Он купил трейлер 2008 года за 108 тысяч. Вот вы об думаете? этом разговор. Я об этом и говорю, Бой что стоит 150. Да, то есть минимум, ребята, вы даже, даже за 40 уже такой не найдете. То есть минимум вам надо 60-70 тысяч, и то непонятно, что вы возьмете, да. и то непонятно. 2008 -го года и снова за стоит 50. 70 да. А здесь здесь никто никто ничего не преувеличивает. Можете сами посмотреть, и никто никого даже не убеждает. То есть просто посмотрите, если хотите, Алексей вас возьмет с собой посмотрит, покажет. Ну, то есть что проблем никаких нет. И здесь реально, в принципе, убиваться-то нечего. нечему. Ну да, моторчики электрические, которые вот этими цепями поднимают. Подняли машины, здесь поставили такие пины вот этой штукой, правильно? Да. Пины страховочные, чтобы, чтобы она на цепях у вас вся эта история не висела. Вот она раз, вот но так вот. да писать, Ну, короче, страховка. Но можно еще опустить двигателя. Можно опустить, можно на самом деле, на них поставить. Да, на цепях, но можно еще сделать. Короче, ребята, преимущество в том, что трейлер реально за такую цену вы найдете реально дешево. Во-вторых, я знаю Алексея, мы с вами можем вместе встретиться если это нужно. Алексеев, в-третьих, вам никто это не предоставит. Может взять с собой, показать, рассказать. Реально покажет, сколько на нем можно зарабатывать, какие деньги, в какой период времени. И четвертое, самое главное... Черт его знает, что я хотел сказать. Самое главное. Все ребята с Open Trailer. Кто хочет там компанию хорошую по попасть? Компанию, точно. Да, компания. Вот компания. Нет. Вот четвертое, самое главное. Это надо было на первой строчку поставить. Вы можете работать на этом же трейлере, но зарабатывать и, об... и, и отрабатывать его полгода. Можно и в такую компанию попасть, это правда. А можно вот приехать, хорошие тачки вам будут давать, хорошая компания. У меня вы видели такие же тачки, потому что компания та же самая. Нас одна грузит и... В общем-то, отбить его довольно быстро. Все вопросы к нему и надеюсь, что скоро с вами увидимся уже в Всех благодарю, от души, Женя, тебя благодарю. Пока не Запросите, звоните. Если у тебя есть open trailer или ты хочешь open или enclosing, или просто поменять компанию, пиши, звони, вот Женя. Классная компания, семейный бизнес, муж, жена, друзья, три фраков. Никаких проблем нет. Всем пока. Ну что, поехали комара поднимать, да? Места предостаточно. Ребятки, забираю вот такую машину. Это тоже по локалу идет. Получается, я, ну, как я вам уже говорил, я поеду. Прежде чем брать основной груз, я еще дополнительно заработаю. В общем, поняли, да? Так, надо ключ фоткать. Программа какая-то. Она показывает мне, как я должен фоткать, что фоткать. Мне, ребята, мне еще одну машину надо загрузить. И все на второй этаж. Не очень люблю, конечно, второй этаж. Так, да, вот сюда пришел. Сейчас быстренько инспекцию сделаю. Пока клиенту не звоню, а потом ему позвоню, он выйдет. Подпись поставит, тачку заберу, он там и на светлом поставил свою машину, надо проверить, 74 должен быть, да, 74, клиент пока там обои клеит он, потом наберу просто, молибу, это как Chevrolet Круз, да? Ой, клиенты вообще, ребята. ничего не спросил, вышел, говорит, такой грязный весь, ну, закрасил, он говорит, я красил там, что-то у меня руки немножко грязные, я говорю, да, ничего страшного, подпишись, а, да, хорошо, подписал, я говорю, ну что, ключ дай, на, ключ, все, давай. Давай. Там, говорит, ключ, там, говорит, регистрация, что-то еще бук, там, какая-то книжка какая-то. Внутри, говорит. Я говорю, ну, хорошо, внутри, внутри. Видать, ее продает или что, не знаю. Может, на сервер сгонит. Хотя в какой-то автосалон, может, на север действительно. Ну, посмотрим, ладно, с вами вместе. Грузим ее на второй этаж и уже куда-то едем на выезд отдыхать. А завтра, завтра еще пару машин сгрузим, перегрузим. И, в принципе, все. Да, взял. Ребятки, забираю Bentley Bantyaga Я его еще никогда не забирал, вон он стоит Такую большую тачку я еще не брал Очень хорошо за нее платят Короче, здесь все строго, только по Апойтменту, по записи Вот они дали бумажку мне Я, ребята, блин, еле успел, в 3 часа Максимум они могли мне отдать ее Сейчас 3 часа, я летел просто Со скоростью 120 км в час на траке Редко я так езжу, стараюсь на нем быстро не ездить, но сейчас пришлось. Надо будет где-то припарковать в удобном месте, не знаю где. Сюда, что ли, заехать? Вот прям сюда, наверное. Да. И тогда буду перетасовывать тачки. Кстати, такая тачка, ребята, у судьи Хахалева. Хахалевой в Краснодаре. Блин, ребята, она реально просто огромная. Она и длинная очень, и высокая. Как мне ее умещать? но не знаю. Сейчас вместе с вами будем смотреть. Сейчас я припаркуюсь вот здесь для безопасности. И будем тасовать карты, знаете, у меня сейчас внизу другая машина стоит, нужно ее поднять наверх и потом каким-то образом умещать вот эту вниз, а на дне еще одну машину ставить, потому что у меня еще есть Мерседес маленький такой. Ладно, сейчас займемся. Ну что, ребятки, пытаемся утрамбовать. Вот эту тачку Шевроле я поставлю в середину, потом вот эту рампу на всю поднимаю и пытаюсь затащить сюда следующую машину. План такой. Я переоценил ее размеры, я думаю, что она совсем громадная и с трудом уместится, не так уж все страшно. Здесь кулак маловато, Ну да ладно, потом померим. сюда главное нам Мерседес наверх теперь уместить. Сейчас посмотрим по длине, умещается она или нет. Если нет, то придется двигать машины туда, это очень сложно, трудозатратно. Нет, она как раз, ребята, отсюда, видите, все супер, закроется, здесь останется тоже кулак. Но это не окончательно, потому что сейчас мы едем забирать Мерседес. Погнали. Блин, смотрите, что, ребят, произошло. О! Это очень-очень плохо. Видите, что произошло? Оторвалась. Блин, теперь у меня не ни поворотники, ничего не работает. Ладно, пойду заизолирую и потом сделаем. Надо забрать скорее машину. Ох, не знаю, ребята, что у нас получится. Или у меня. Загнал на всю. Мерседес практически не видно уже под крышу. До крыши прям сантиметр осталось. Будем пробовать что делать. Будем пробовать сгонять вот этот вот огромный корабль. Опустил на всю пневму. На всю, я так понимаю, это, пне, это спорт режим, правильно, ребят? Вот, смотрите, спорт режим. Все, она пошла опускаться. Блин, корабль, конечно, огромный, тяжелый. Но платит хорошо, поэтому... Надо брать, ребята, что делать. Работать же вышел, правильно? Широкий. Месяц я по-любому вмещу, никуда не денусь. У меня другого варианта нет. Я не могу это все оставлять здесь. Просто, может быть, придется помучиться немножечко. По колеса поспускать. Не хотелось бы. Вообще идеально, слушайте. А я переживал. Места еще очень много. Блин, а я ее задрал черт знает как. Знаете, переживал. Что не вместится. Сейчас еще Мерседес опущу немножечко. А я его черт знает куда загнал. Думал, блин, что делать? Не подрасчитал я, конечно. Ну ладно, смотрим спереди, что у нас. О, здесь еще два кулака. Можно ближе. А сзади, соответственно притыкну, да, давайте еще ближе, и все, выравниваем, погнали. Итак, ребятки, сейчас нам предстоит сделать, пока не стемнело, дальше я ехать, как вы понимаете, не могу без света, у меня ни тормоза, ни поворотники, соответственно, ни габариты, ничего не горит, сейчас уже стемнеет, поэтому я ехать дальше не могу, сейчас буду выяснять, какой провод куда. Для этого вначале я решил по пути наименьшего сопротивления пойти. Естественно, сразу все не включать, поэтому сначала включил габариты. И сейчас буду каждый проводок подсоединять и смотреть. Для этого мне необходимо разобрать вот этот штекер. Сейчас я его разберу. Вот мой чемоданчик волшебный. Много инструментов. В общем, занимаемся. Что, доставляю первый автомобиль. Audi RS7. С клиентом договорились встретиться на Walmart. Сейчас он подъедет, отдаю. Немножко его протер, ребята. С верхней машины снег. Грязь, все это дело на крыше, но немножко протер, вроде по посимпатичнее смотрится. Я думаю, нормально. Жду клиента, отдаю и погнали дальше, ребят вот такой быстрый, быстрый трип, круто. Блин, ребятки, приехал сдавать Бентли, выехал уже, все, выгнал ее, оказалось, что не сюда. Оказалось, что не сюда, в том месте, где помните прошло. ну вы наверное, не вспомните, что я вам рассказываю, короче, в другом месте. Этот Манхейм, все верно, но я не сюда приехал. Немножко другой вход, другой гейт как бы. Поэтому едем на другой гейт. Блин, сейчас ехать туда. Но туда-то я... А, самокат же есть! Вау! Точно, наконец-то, ребята, он мне пригодился. Чего я его не использую? Точно, наконец-то. Так, припаркуемся здесь. Идем, берем самокат и поехали. Четко? Четко. Хотя бы буду знать, ребята, что здесь забирают, а там... Отдают. Я там уже был. Ну и заодно тест-драйв сделаем. Ну хотя бы самокат не зря купил, а то я даже что-то расстроился. Он у меня лежит просто так. Ну что, надавим. Нифига себе. Мне даже страшно, ребят, нажимать на газ. Вот это он прет. Для такой вообще огромной тачки. Что там за двигатель стоит? Сколько лошадей. Вообще сразу рвет. Так, она сказала, вот здесь налево. А потом, говорит, ты увидишь... Такой же, говорит, гейт Такой же С левой стороны Блин, представляете, сколько мне на самокате здесь ехать Вот это он набирает, ребятки С левой стороны, вон там, да, мы видим И вот это вот мне все расстояние придется на самокате фигачить Ну ладно Жалко, у них нельзя по территории Я бы у них проехал, было бы быстрее и безопаснее Здесь ехать не очень безопасно Так, где-то здесь налево надо сейчас вот он, Манхейм. И там я сейчас эту тачку сдам. И поедем, у в Сан-Антонио город. А где налево-то? Вообще нет разворота. Покатаемся немножко. Надо только свет как-то включить. Вот так. Все. Как налево повернуть? Хорошо на траке не поехал. А то бы блуждал бы здесь. Быстрее будет реально на самокате. Может по полю здесь? Офигеть! Слушайте, я что-то вообще далеко уезжаю куда-то. Где разворот? Алло! Что-то я вообще куда-то уехал, ребятки мои. Очень далеко. Наверное, здесь разворот. Нужен навигатор. Наконец-то, ребята, я сдаю эту тачку. Конечно, проблем, как оказалось, много. Уже стемнело. А я все еще здесь. Теперь мне предстоит ехать долго-долго до того места, где я припарковал свой трак ладно, что же делать, самокат спасает короче, ребята, самокат это вообще тема я кажется, обманул систему они вроде бы за мной не идут в общем, я должен был выходить и ехать по трассе, понимаете да, по трассе, но это жесть там меня сшибут а они вроде бы не увидели, никто за мной не гонится здесь нельзя ходить но если очень хочется, то я думаю, можно я не знаю, как меня сейчас будут выпускать со своим самокатом скажут, как ты сюда прошел но посмотрим. Посмотрим. В общем, через парковку намного проще, понимаете? Да, сейчас по прямой, я уже все. Я уже там, где мне нужно. Потому что иначе это мне очень много времени займет. Так, здесь вроде бы налево, я помню, я здесь однажды тачку забирал. Все, да, отлично. Я уже почти... Не Вон туда еду. И все. Самокат это просто тема. Маска, кстати, помогает, ребят, не мерзнуть. Вы просто не представляете, какой я крюк сократил. Я даже не знаю, как вам объяснить. Вот эта вот дорога, трасса, она идет туда, соответственно, километр. И потом еще 2 километра в другую сторону. А я, то есть, понимаете, треугольник сократил просто под прямой, бах, и я здесь. Все. Все. Круто. И я на своей парковке уже. Так бы я ехал, я не знаю, сколько бы я ехал, всю зарядку бы потратил. И плюс я замерз бы, холодно уже. А тут я баться, я уже здесь. Кстати, никто мне слова не сказал. Я думал, что будут возмущаться. А я просто очень уверенно шел, как будто я свой, и все четко. Вот мой трак открытый, я его оставлял. Успел, ребята, автосалон работает до 6. Я приехал в 5.40 уже. Так, что-то я не вижу. Не могу найти. Пойду назад. Я нашел, ребята, этот Мерседес. Пошел к ним. У них, оказывается, просто не работает гудок. Блин, какой он огромный. Посмотрите, как я его умещу, непонятно. Но буду стараться. GL450 А завтра с утра, ребят, Explorer Надо еще Ford забрать Тоже огромный Ребятки, так вышло, что сегодня пятница Я все грузы разгрузил Одну машину взял А завтра суббота, соответственно, потом воскресенье И не факт, что я смогу машину забрать Может быть, все выходные придется проторчать В какой-то деревне в Техасе Блин, это так интересно Я начал смотреть кафешек, кафешки есть Сегодня в кафешку сходил, в какой-то В буфет причем Буфет уже начинает открываться в Америке знаете, знаешь, что такое буфет? Заехал в отель. Отель нашел какой-то. Прям с парковкой. Нормальный такой чувак. Говорит, да, я тебе сейчас дам номер прямо напротив твоего трака. Здесь есть видеокамера. Не переживай. Все отлично, все четко. Потому что, ребят ролики нам, надо вам выкладывать, понимаете? На самом деле, я реально просто из-за Wi-Fi снимаю отель. Потому что надо снять ролики. Потому что я один день пропустил. Я понедельник, пятница, как вы знаете, ролики публикую. И у меня получилось держаться уже где-то полгода. Я так держусь, может быть, чуть меньше. Но в пятницу я вот одну пропустил. Пятницу, ребят, И я буду сейчас срочно исправляться. Ну, такой, да, простенький, дешевенький номер. Ну, в деревне, отель. Но ну, меня устраивает. Главное, Wi-Fi есть.